Друзья, всем привет! Сегодня в этом видео попробуем разобрать глобальный обзор биткоина в долгосрок. Также в этом видео покажу и расскажу, что нужно делать, а что не нужно делать на медвежьем рынке. Как минимум, это... этих правил буду придерживаться я, потому что игнорировал их, я много чего не предвидел, и это стоило мне очень больших денег. Не то, что прям своих, а именно тех, которые были заработаны, очень много из них было потеряно. Так вот, чтобы этого не происходило, обязательно посмотрите это видео до конца. Я понимаю, что такие видео неинтересные. Они набирают там мало просмотров. То, что на хайпе какая-то херня, где люди теряют деньги, они набирают 5-20 тысяч просмотров. Даже у меня, а когда что-то там пытается полезное дать, то как всегда там просмотров 300-500, но даже если одному человеку это видео будет полезным, для себя я буду понимать, что это видео записано уже не зря. Поэтому, ребят, присаживаемся, будем, будет максимально полезно. Также, ребят, пока не начали, обязательно вот, подписывайтесь на мой телеграм-канал, информации, как вы понимаете, я даю там намного больше. Итак, видео начнем с глобального обзора по биткоину. Мы сейчас находимся э, в глобальном бычьем таком клине падающем, да? Но локально, как вы уже успели заметить, мы идем в восходящем таком канале. Вот мы на нем находимся и сейчас торгуемся в районе что там, 23 600. Да? В предыдущих роликах вы помните, да, что я уже 50%, даже 60% на сегодняшний день уже вышел в стейблкоины. И у меня еще 40% в криптовалюте есть, поэтому вот этот рост который, если он продолжится, я жду там в район 27 тысяч, может даже и 30 потрогаем, то тогда я уже буду предпринимать попытки, скорее всего, выйти с рынка вообще. Потому что более я настроен на медвежий сценарий. И сейчас я приведу аргументы, которые как минимум на меня подействовали. Если брать краткосрочную там, картину, да, вкратце скажу, что вот если мы сейчас идем вот сюда, к трендовой, да, выбиваем там стопы где-то в район 2500 20 может 1000, 21 и потом э, делаем финальный рост там в район 26, 27 может 30 и потом уже будем спускаться там вниз. Но если мы прям с текущих идем к трендовой и здесь мы не задерживаемся пробиваем ее и идем вниз то скорее всего мы уже будем э, обновлять дно и идти где-то туда в район 16 15 тысяч или же без обновления там дна, например, мы просто будем вот здесь как-то начинать консолидироваться и потихонечку накапливается в районе вот этого 17 тысяч, 24-25. И вот так можем прыгать здесь полгода, год, пока ситуация в мире не улучшится. Так вот, по поводу тяжелой ситуации в мире, кто не знает, да? Инфляция в США 40-летние рекорды бьет, она поднималась 9,1%. Да, недавно скинули на 8,5, вроде упало понижение рынки отреагировали неплохо, дали рост, но сейчас мы видим либо коррекцию, либо уже уходим вниз канала. Дальше ФРС ужесточает процентную ставку, печатный станок выключен, никто доллары новые не печатает, поэтому ликвидность в рынке новая не появляется. Сейчас все, что мы видим, вот этот... Рост, которая показывает прежде всего альткоины. Там идет эфириум опережающим темпом, потому что у него форк. Люди хотят на этом заработать, чтобы получить там дополнительные монетки. И поэтому мы видим такой мини-сезон альткоин. Доминация биткоина она опустилась уже практически вниз. Но как только вы увидите, что биткоин падает и доминация биткоина начинает расти, тогда альты начнут опережающими темпами падать, и поверьте мне, они обгонят биткоин, и если биткоин поднимется опять в район 48-50% по доминации, то альткоины обновят свои, э, свое дно аж очень быстро, поверьте. Война в Украине, к сожалению, к глубокому сожалению, она продолжается. Впереди у нас будет еще зима, как по мне, это очень длинная и тяжелая, и весь этот позитив, он если и продолжится, если не закончится сейчас, то я думаю это максимум до форка эфириума, это 15 или 9 сентября, а может уже там в конце августа, может сейчас уже начнут там разворачивать, потому что сейчас реально все мы что растем, это в принципе создается такая видимость чисто на росте альткоинов, потому что что тут биткоин вырос, с 18 на 23 тысячи, это что рост, нет, ну если брать главную криптовалюту, поэтому такое впечатление альты стреляют 50 100 процентов кто-то 200 и мы думаем что мы растем бы развернулись э, прям капец и здесь вот видите 30 тысяч пройти будет не то что сложно а практически ну, это невозможно здесь будет очень серьезное э, сопротивление которое ранее выступало. смотрите какой поддержкой если мы его там раз я не знаю, на какой раз пробили вниз, то вы же не думаете, что с первого раза мы с 30 пробиваем и улетаем наверх? Нет, я думаю либо от тридцатки, либо может даже с текущих мы будем опускаться вниз. Также смотрите, если натянуть, там взять линеечку, просто давайте проверим, сколько мы падаем. Если брать от самой вершины, мы сейчас падаем и брать вот, допустим, это дно, мы верим, что это дно, да? Ну прошло всего лишь 220 дней. Окей. Okay. Далее берем линеечку и то есть мы сразу идем наверх. да? Получается вот мы растем 55 дней, почти два месяца мы растем. То есть вы хотите сказать, что 220 дней мы падали и сразу вот уже второй месяц мы растем без никакого там накопления, просто вверх и сразу идем обновлять логи. Но, в принципе рынки по идее... Даже если взять историю, они так не ходят. Давайте вот далеко не ходить. Возьмем предыдущий цикл биткоина. Возьмем тоже, ну натянем ту рулетку. Вернее линейку. Вот, берем от хая. И вот последняя точка, самая низшая, да, верхняя ниша. 360 дней, а тут 220. То есть там падали 360 дней. На 140 дней больше. Ну да ладно, мы можем упасть быстрее, согласен. Но смотрите, какая стадия накопления. Если отсюда брать... И когда мы начали там первые рывки по росту делать, тоже прошло 110 дней. То есть мы видим, что в два раза сейчас меньше. И то это мы вышли с глубокого дна, а потом вот на вот этом уровне мы еще, можно сказать, тоже копились все 510 дней. Представляете, да? Поэтому вот после такой там стадии накопления я верил в вот такой параболический рост, когда уже в экономике все наладится, инфляция будет на прежних, как минимум, своих значениях. Война в Украине закончится, дай бог. Вот тогда, после такой стадии накопления, можно говорить, что мы будем куда-то лететь. А пока у меня факторов тех, что мы куда-то летим нет. Это просто есть очередной отскок, потому что при падении мы же не можем камнем не спадать. Есть по-любому какие-то отскоки. Вот здесь, смотрите, мы упали тоже и держимся. Вот мы. В таком клине копились, упали дальше. Вот здесь тоже люди думали, сейчас будет рост. Здесь покопились, упали. Здесь тоже мы сейчас поднимаемся, вроде рост, да. Но на самом деле, скорее всего, я более чем уверен, это очередной отскок. И дальше будет падение. Вот, ребят, это абсолютно все мои мысли только, да. Я... Покупал, усреднял, много видео там писал, можете пересмотреть на канале, что дало мне возможность уже и выйти в ноль, и выйти в стейблкоины, поэтому у меня крипто есть на 40 процентов, растем дальше, там принимаю решение по выходу, если не растем, буду усреднять здесь пониже, и в вот этих стадиях накопления в районе там 14, 15, 16 тысяч, если будет рынок даст еще ниже, ничего страшного. И на те котировки оставим немного депозита, процентов USDT, чтобы докупить просадки. Потому что чем ниже мы с вами возьмем, чем ниже будет криптовалюта, и мы ее там купим, то в дальнейшем, вы же понимаете, тем больше вы заработаете. И теперь давайте поговорим, что нам нужно предпринять. Какие там минимальные абсолютно вроде понятные действия, чтобы не терять на вот этом медвежьем рынке, а попробовать накопить максимальное количество криптовалюты, ну и как минимум выжить в этих тяжелых условиях. Потому что сейчас думать о обогащении, я думаю, не стоит. Сейчас нужно больше думать о сбережении, о выживании, о образовании, обучении. Ну, То есть сейчас сюда нужно вложить больше, больше знаний, информации, чтобы эти знания вам помогли в условиях такой ситуации в будущем хорошо заработать. Потому что я уверен, большинство из вас, как и я, не были в условиях такой рецессии. Да? В таких тяжелых условиях, Но ну, я имею в виду, как минимум, когда мы следим за каким-то рынком, пытаемся где-то что-то научиться проинвестировать, заработать. И вот в таких тяжелых ситуациях ну, я лично не попадал. Поэтому вот прям с вами сейчас будем учиться, что нам нужно предпринимать. Самое первое, что нам нужно делать, кто бы чем не занимался, это стараться сохранить ну как минимум там свою работу, источник дохода, который будет приносить и кормить вас денег. И э, самое главное, из того, что вы имеете, стараться, естественно, отлаживать на вот инвестиции. Это может 10%, будет 20%, 30%, как у вас получается. Но здесь тоже советую убавить какие-то свои хотелки, хочушки, которые э, всегда нас э, соблазняют от временно на что-то потратиться, что в итоге не нужно. Но лучше это средства направить накапливать, инвестировать, чтобы в дальнейшем получить больше средств, которые вам помогут как раз поиметь вот эти материальные блага, которые вы прямо сейчас хотите иметь. Самое лучшее, конечно, начать с какого-то резервного фонда у себя, там подушки безопасности, которая вас может обеспечить на первые полгода, или даже уже отложить где-то просто, чтобы у вас резервы были хоть 500 долларов, 1000, хоть что-то, чтобы вы чувствовали себя уже намного как бы легче, да, что у вас что-то есть за спиной, они просто вот все заработали и все сразу кинули в рынок. Рынок проседает и все, вы не знаете, что делать, за душой ничего нету. И вы начинаете, когда срочно что-то надо, какие-то деньги, потому что все случается, у кого-то зуб заболел, надо поменять еще чего-то, то вы продаете минус, вытягиваете и таким образом, естественно, теряете только свои деньги. Также старайтесь там найти, может, какие-то дополнительные источники дохода, благо сейчас в интернете куча всего есть, можно чего научиться, где-то дополнительно фрилансом заниматься и иметь тоже какую-то копеечку. И вот как раз, когда вы сможете иметь такую возможность, то... Начинайте покупать вот именно сейчас в условиях такого медвежьего рынка. Когда на рынках льется кровь, все падает, все красное, вот это надо уже подключать и начинать потихонечку инвестировать. Не все сразу, а например, ордерами, да, там, сетками расставлять свои ордера. Вот, например, хотите вы очень сильно там криптовалюту ДОТ, вы боитесь, что она улетит куда-то сейчас, она там стоит сейчас 10 долларов или 9, неважно, давайте 10 возьмем. Вы купили по 10. Все, хорошо, молодцы. Но ну, купите на 40% сейчас по 10 долларов. Потом купите на 40% по 6 долларов, когда дот сходит туда, упадет. У вас уже будет хорошая средняя позиция и 40% по 6 долларов вы возьмете больше объема того же DOT И оставьте 20% если дот провалится там, на 4 или на 3 доллара. И те 20% в долларах вы возьмете все равно то же самое количество DOT, которые вы взяли при первой покупке. И у вас средняя цена в дот получится ну, хорошая. Она будет где-то там в районе 5 долларов. А 5 долларов в дот, если он возвращается к своим хаям, к примеру, на 50 долларов, то это уже 10 иксов. Ребят, 10 иксов, где можно заработать 1000%. Если вы делаете как раз вот теми деньгами, свободное чуть-чуть даже, что вы инвестируете, что вы отлаживаете для инвестиций, и поверьте, вы их не будете трогать, вы их сразу отправляете на какие-то холодные кошельки, либо, как минимум, такие там, как Trust Wallet, я всегда говорю, там, MetaMask, SafePal, OneInch. Сделайте себе отдельные такие кошельки, если суммы небольшие, и только никуда не коннектесь, не подключайтесь ни к каким биржам. Просто для себя сделали, и все. Вот отдельные заведите им, есть для хранения. Потому что вы же видите, все отчаянно хотели купить биткоин по 60-68 тысяч. И сейчас по 22, его никто не хочет откупать. То есть ничего абсолютно не меняется. Как будто мы вернулись в прошлое. Вот вспомните ну вот людей, даже я себя помню. Когда биткоин там стоил 20 тысяч, я говорил, блин, если бы он упал там на 10 или на 5, вот это бы затарился. Ребят, он был 3000, я вообще на рынок не смотрел. Я пошел, занимался своими делами, ходил на работу, там херней какой-то занимался, там пивко попивал. Вот. И пока он там полтора года валялся, вот по 3-6 тысяч, вот он не нужен был. И Потом, когда он обратно стоил э, 40 тысяч, я же вспомнил, что блин, я когда-то же биткоин тот, что-то там покупал, продавал. И тупо уже начал на следующем бычьем рынке там, при цене 44 тысячи э заходить и разбираться в рынке. То есть понимаете, да? какой то момент и рост упущен. Поэтому ну, мы не имеем права больше упускать таких возможностей. И ребят, самая глупая ошибка, которая может быть, это пытаться поймать дно. Кто-то говорит, дно уже было, кто-то говорит, дно будет там по 16, кто-то говорит по 8, кто-то по 10. И вот это ждать этого чуда. Если, например, вам кто-то хочет парить какую-то информацию, говорит, он знает, что будет дно, реально, значит, этот человек хочет что-то вам продать. Продать какую-то информацию, но на самом деле он не знает. Он не может знать, никто не знает, когда будет дно. Может, можно случайно угадать дно, но это будет 0.5% из 100, а может и меньше людей, которые... Ну а так случайно там лимитки расставят или откупят дно. Поэтому для этого и вот вспомните, как я говорил про DOT, и действует метод усреднения. Вот мы видим уже очень сильную просадку. Некоторые м -м, криптовалюты, такие как биткоин, там минус 75 от Хая, минус 80, там такие как DOT минус 90 практически давалось, кто-то там минус 95. Поэтому ну что еще нужно, чтобы начинать покупать. Вот такие просадки. Поэтому время для покупок хорошее, но на всю котлету или даже на половину депозита сейчас я бы не советовал лично. Но из 100%, даже 20-30% выделить сейчас на покупки, я не считаю, что это какая-то супер ошибка. Именно если мы смотрим долгосрок. Долгосрок, то есть это может быть и полгода, и год, а может и два. Также старайтесь, ребят, ну, не продавать, особенно в минус, там великие, э, ну не то что великие, а какие-то фундаментально сильные проекты, которые либо по вашему анализу, либо по, по анализу каких-то других экспертов вы считаете, что они действительно достойны. Вот даже взять какой-то пример там, эфириума, когда он был там, на пике 2018 -го года, я не помню, 1300 долларов, по-моему, и потом упал на 100 долларов. Представляете, какое разочарование, боль несли люди, и они продавали целые сумки этого эфира по 100 долларов, по 200 скидывали, потому что хрен его знает, куда оно все котится и что с ним будет. Да? И кто-то вот эти их сумки, естественно, выкупал по 100 долларов, по 200 и продавал уже по 4700, представляете, какое их боль, разочарование наблюдать за этим, я просто представляю, что это такое, потому что в свое время, в 16, 16 году я набирал эфириум по, чуть ниже, практически по 10 долларов, я взял на 1000 баксов 100 эфиров и благополучно слил их по 11, он доходил и, там, и до 13, по-моему, 15 потом там были Свои нюансы, я давно рассказывал эту историю, я продал по 11, вышел в плюсе, думаю, хорошо, потом забыл за крипту. И естественно, когда я уже видел эфир по 1300 долларов, а на этом бычьем забеге по 4700 у него, по-моему, хай был, можете представить, вот те 100 монет моих, которые мне стоили 1000 долларов. Просто вот так 5 лет, чтобы они где-то повалялись на кошелечке. Это 400-700 тысяч баксов, да, можно было фиксануть. Почти полмиллиона долларов, только на одном эфире. А я там покупал много чего, поверьте. И все слил, не дождавшись вот этих миллионов долларов, которые бы были уже в 2021 году. Это даже еще тогда при росте конец 2017 -го года, на 2018 -го, уже было бы дофига ну и конечно определить такие проекты тяжело не все проекты будут такие как эфириум да не все могут дать сколько иксов поэтому если вы вообще там новичок или не разбираетесь вам чтобы вообще сложно не было, да, вам нужно понять, что, ну, по крайней мере, если брать историю, укоренились и самое э, тяжелое по капитализации и самое надежное, по крайней мере, сейчас, если же не могу гарантировать, что будет в будущем, это является биткоин и эфириум. То есть, если прям вот вообще вам не хочется ничего разбираться, берете 50% того, как покупаете, 50% того. Кто более-менее э, разбирается в крипте, рекомендую зайти на CoinMarketCap, выбрать там 10-20 монет списка проанализировать их и взять еще добавить 5 или 10 монет и раскидать свой капитал и проинвестировать в данные активы. Ну а кто больше углубленно занимается, конечно, мы идем еще берем по 1-2%, добавляем себе в портфель на высокорискованные активы, которые могут залетать и на 20x, и на 30 То есть все это можно зна выкупить, но надо понять, будет ли оно интересно в будущем. Или это уже пузырь сдулся и они не нужны. Поэтому здесь уже более сложная ситуация. А вот такие проекты экосистемные, фундаментальные, биткоину, эфириум, там брать тоже, э, не знаю, как бы я не любил ту салану, саланы все-таки тоже очень много и проектов на не построено, ну там фондов, понимаете, очень много монет, они могут манипулировать ценой. Те же самые проекты есть, полка хорошие, космоса там, нир протокол. То есть все это изучайте, смотрите. avalanche там э, очень хорошо набирает обороты. Этот самый Матик, Полигон. Ну, то есть нужно смотреть, анализировать и принимать решение о покупке. Итак, ребят, в принципе, скорее всего, все, потому что и так видео затянулось. Я думаю... Плюс-минус понятно, да, что нужно предпринимать, что нужно делать, что не нужно делать. Особенно в условиях тех тяжелейших, которые мы сейчас столкнулись во всем мире. И самая главная цель наша на медвежьем рынке это не супер иксы заработать, а сохранить, приумножить и накопить. И помните, помните две вещи, я всегда говорю об этом, мало кто забывает, что падающий рынок, падающий медвежий рынок это не рынок, Продавцов. Это рынок покупателей. Растущий рынок, особенно на хае, когда уже все кричат, покупать нужно. Бычий, мега-бычий рынок, это не рынок покупателей, это рынок продавцов. Там как раз те разумные 5-10% денег, которых называют китами, они там на вас и разгружаются. А вот здесь, когда вы продаете все свои сумки с минусами, они у вас их отнимают и пополняют свои балансы, чтобы потом очередной раз в следующем цикле чем скинуть вам на тех же верхах. Поэтому, друзья, анализируйте абсолютно сами, всегда самостоятельно. Ищите альтернативные точки зрения. Изучайте информацию, улаживайте свою голову. И, конечно, богатейте. Ну, а на этом у меня все, друзья. Если вам данный видео и ролик был полезен, интересен, можете написать об этом в комментариях, поделиться с ним друзьями. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. На этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока!